Так, добрый день, дорогие друзья. Пока подключается сеть у нас, смотрите, это мой такой крик души, можно сказать, я решила сегодня попробовать несколько минут выйти в сети, в соцсети, потому что до этого мы делали только в зуме, только для своих, только для дистрибьюторов, и приглашение было только для дистрибьюторов. Но это, знаете, в качестве рекламы такой небольшой. То есть мы эм, начнем в соцсетях, э, расскажем самые такие главные точки, э, постараемся как можно, постараемся покороче. А потом останемся уже вместе, я уже буду говорить о целях, о задачах и всяких таких штуках, и вы скажете свои рекомендации, пожелания, что бы хотелось бы, что понравилось, что не понравилось. Вот. Итак, это дачность обучение, как мы его назвали, вот как оно прилепилось 20 лет назад, так оно и осталось. Дальше обучение это следование букве закона, так сказать, закона нашей компании. Вот Вставь компании, не помню на какой странице, там где-то на три-четыре где-то еще, на какое-то разное издание есть такая строка. Каждый новый представитель VivaSan, только что зарегистрированный или не только что зарегистрированный, должен или обязан даже пройти обучение, услышать лекцию по продукции и бизнесу. Вот это важное, важное такое дело, потому что когда мы подписали человека, дали ему продукцию, вроде бы все рассказали, но он не особенно запомнил. Мы должны встретиться еще раз, для того, чтобы быстро, в короткий срок, ответить ему на те сомнения и вопросы, которые у него возникли, возникли, когда он пришел домой и открыл или не открыл свои пузыречки. Иногда они даже не могут открыть, вы знаете. Для того, чтобы все сомнения развеять. Чье это требование? Это требование президента компании и, конечно же, производителей швейцарских заводов. Для них, все, кто был в Швейцарии на заводах, все мы знаем очень хорошо, для них очень важно наше мнение. Вкусный или невкусный сироп, как мы Марингу тогда пробовали. Да? Какие, какие у нас есть вопросы, они все это показывают. И они, конечно, особенно заинтересованы в том, что был результат. Результат будет только в том случае, если люди будут правильно пользоваться. Компания VivaSan настаивает на этом. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Шерешева Ольга, мы сегодня поговорим, сейчас секундочку, сейчас одну секундочку, хочется коротко, но все равно не получается. Со мной сегодня будут работать мои коллеги, лидеры компании Болгова Татьяна и Жанетта Карганова. Жанет, что-то у тебя случилось да, с камерой? Но ну, она голосом возьмет <смех> <смех> то, что мы будем рассказывать. Кроме того, в Zoom еще у нас присутствуют коллеги мои, партнеры компании, лидеры, директора городов филиалов компании Vivasan, вот. и лидер компании Bipersona, как мы называем, и раидова если она захочет, что-нибудь может, может быть скажет. Итак, мы сейчас проговорим то, что мы обычно говорим После того, как человек подписался, получил клубную дисконтную карту, но мало что запомнил, и вот через несколько дней у него возникли эти вопросы. Поехали! Так, что вы узнаете сегодня? Некоторые преимущества нашей компании, потому что у нас их слишком много, а некоторые. Познакомитесь с правилами применения продукции, узнаете, как получить продукт еще дешевле или бесплатно, как зарегистрировать нового сотрудника, потому что бесплатно можно таким образом получить. И мы, конечно, покажем возможности заработка дополнительного в компании «Васан» и возможности международного бизнеса. Ам, что что у, у нас демонстрация экрана там есть, Юрга Васильевна, да? А, я не включила, я так прям старательно так все Да, поэтому включила. вы сказали мои слова, спасибо. Вот, видишь, как, как вы все полезные тут у меня, правда. Так, сейчас, секундочку, извините, я тут очень расстаралась, но демонстрацию экрана не включила. Там, правда, одна пока картинка, сейчас видно, да? Угу. Итак, коротко. коротко. Что такое-то «Вивасан»? Торговая марка Томаса Гетрида, который продает, мы ну, вместе с ним продает продукцию шести заводов. Швейцарии заводов по здоровью, потому что главная наша девиз здоровье, красота, благополучие. Это швейцарские заводы, очень старые, известные во всем мире, а уж в Европе точно. Мне сейчас не очень хочется называть их, но вы все эти заводы можете узнать на, и увидеть на флакончике, и вообще выйти в интернет и чуть ли не производители написать любое письмо. Два из этих заводов принадлежат уже компании Вивасан. Это желтель и интрокосмик. самое важное в нашей продукции? Натуральный растительный продукт. Причем здесь нет ни синтетики в качестве отдушки или консервантов, нет компонентов животного происхождения, нет синтетики, нет вся продукция гипоаллергенная. Вот еще восклицать не знаю. И у нас еще есть более гипоаллергенная продукция, которую мы вам с удовольствием потом представим. Безопасность гарантирована сертификатами GMP – и АСО, сертификаты качества производства и сырья. Все начинается от того, где произрастают наши травы. А в Швейцарии вы знаете, а если не знаете, то с удовольствием узнаете, вообще запрещен ВОЗ правительством, законодательством ВОЗ, изготовление и использования генетически модифицированных продуктов. А зачем нам этот продукт? Ну, совершенно необходим в качестве профилактики, то есть это совершенно божественный продукт в качестве профилактики, в качестве скорой помощи, который может спасти эти ожоги, раны, в общем, много всего, сердечные приступы, боли какие-то и прочее, и, конечно, параллельное лечение вместе с фармацевтикой. Расклетательный знак, фармацевтические препараты очень хорошо совмещаются с продуктами Вивасан. Что делает лекарство, если мы все-таки продолжаем, как бы лечимся, да, лечимся или просто у нас хронический какой то не дай бог, хроническое заболевание, мы используем фармацевтические препараты, можно ли принимать? Нужно принимать, и даже фармацевтические препараты лучше усваиваются в организме. Давайте чуть-чуть скажем, что вообще цель лекарства, зачем мы пьем лекарства. Мы лекарства пьем для того, чтобы... Чтобы боль ушла, чтобы хронические какие-то заболевания смягчить и так далее. Почему лекарство? Чтобы оно попало внутрь организма. Мы пьем таблетку или делаем уколы. В каком случае? Лекарство сразу попадает в организм быстро. Это если мы делаем укол в вену. Это единственное, что прямо мгновенно попадает в организм или в кровь. Но что делает лекарство? Оно блокирует боль или вот это вот само, само следствие убирает. Но оно не убирает причины. Оно не убирает причины. Все, что касается природных, Наших средств и натуральной нашей продукции постепенно, со временем, оно налаживает все процессы в организме. А поскольку мы знаем, что организм – исцеляющая система, то мы понимаем, что нужно только убрать все ненужное из организма, добавить микроэлементы и витамины, и организм справится с проблемой сам. Итак, делает все-таки натуральные продукты они дают организму достаточные активные вещества витамины и микроэлементы для формирования клеток в компании есть очень много серий причем они продуманы и постоянно расширяются и вот здесь можно выбрать для себя очень много и теперь скажу самое важное по очень спокойной цене даже изначально а когда мы начинаем ими пользоваться мы понимаем что они еще очень пролонгированного действия, они очень долгие, и можно пользоваться им несколько месяцев одним кремом, и, может быть, даже годы одним эфирным маслом. Но ароматерапия является жемчужиной в нашей, в нашей продукции. Если 25 лет назад, а именно столько уже дивасан-компании, 25 лет назад нам приходилось каждому практически разъяснять, ну, одному из ста только было известно об ароматерапии, всем остальным нужно было рассказывать, что это такое, что такое ароматерапия, то на сегодняшний день уже люди очень хорошо знают. И с одной стороны это легче, а с другой стороны люди могут пойти за 70 рублей, купить какое-то эфирное масло и ждать сильных результатов. Ну, это уже разговор про другое. И почему... Собственно, эфирное масло, потому что оно работает на уровне клетки. Его не обязательно принимать внутрь. Хотя швейцарские эфирные масла, возможно, через эмульгатор, мы вам сегодня скажем, не обязательно глотать, там, рассасывать что-то. Эфирные масла работают просто как запах, как аромат как духи. И когда я только первый раз услышала об этом, думаю, боже мой, вот это да, ты просто сидишь в поезде или в маршрутке, или просто занимаешься, читаешь книжку, рядом с тобой запах, и ты уже лечишься. Но при этом мы должны очень четко понимать, что есть несколько правил, которые важных правил, как... которые да. нужно соблюдать неукоснительно. Это чистые эфирные масла, нельзя наносить в чистом виде на кожу и слизистые. Но есть исключения. Это масло лаванды, масло чайное дерево, жажаба, ой, жасмин, роза и нерали. Все остальные масла только с базой. Обязательно нужно много пить воды для вывода шлаков из организма. И ароматерапия – это минимальные дозы, это капли. Еще одно из правил применения эфирных масел. Масло лимона мы не используем на солнце, когда солнце активно. Его можно использовать вечером. А Можжевелые серии не используются при тяжелых заболеваниях почек. В эту серию входит можжевелый крем, можжевелое масло, можжевелый сироп. Можжевеловый крем с осторожностью используем при гипотонии. Тимьяновая серия – крем Тимьян и масло Тимьяна. Не рекомендуется использовать при гипертонии. Масло базилик и масло фенхель осторожно используем при повышенной свертанности крови. Масло шалфея не используем при эпилепсии. Информацию о эфирных маслах и их применении вы можете посмотреть в наших справочниках в справочниках или на нашем сайте zkbv.ru Что мы можем без эмульгатора на воду использовать? Я не включила, да. без эмульгатора просто на воду капать можно. Это арома лампа. Вот смотрите у меня здесь сегодня. Это арома медальон платочек. Маска. И э, используем мы также еще горячие ингаляции. Горячие ингаляции нужно запомнить, что обязательно вода должна быть максимум 70 градусов, на когда накрываемся, закрываем глаза. Еще, внимание, детям до 3 лет не рекомендуется. А теперь очень важно – все остальные процедуры мы делаем только через эмульгатор. И включаем внутренние применения. Это компрессы, полоскание, капремнос, туруды, микроклизмы. Все делаем на основе базового масла. Все рецепты у нас есть, в справочнике и в книге «Мир здоровья». Теперь Ванны. В ванны принимаем при температуре 36-38 градусов от 2 до 5 капель. Капаем на соль, на соду, в молоко, в мед, водку, сливки. Ванна очень классная, когда капаем мы в молоко. Кожа гладкая и красивая. А сейчас я покажу, как мы пьем чай. Берем сахар. Если вы не пьете сахар, можно мед, можно варенье или вот буквально вот маленькую капельку. Но я возьму побольше. Капаем одну каплю эфирного масла. И после этого погружаем в чай. Размешали, подышали, выпили. Обязательно закрыли, чтобы не было испарения. Как мы пьем масло чайное дерево? Берем хлеб, маленькую, маленький мякиш, капаем растительное масло на него, очень легко тоненьким ножом масло пустить и обмахнуть. И капаем масло чайного дерева. И съели. Можно и кто не может таким образом пить, можно капнуть одну каплю молока. Еще раз напомню, ароматерапия – это минимальные дозы, но это система. Делаем это. Таня, тебя не видно. Таня, где ты? Я здесь. Мы тебя не видим. Мы видим. Все нормально. Угу. Давайте сейчас проверим себя. просто. Так, давайте проверим себя. Какая температура воды должна быть, когда мы принимаем ванну? Кто скажет? Или напишет. Или напишет. Отличники. Пишите. 36, 38 градусов. Mm -hmm, правильно. Так. Какие бывают эмульгаторы? Эмульгаторы какие? Кто молчит? Что молчит? Эмульгаторы. Соль, сахар, молоко, сметана. Я сразу написал водка. Правильно. Правильно. Угу. Сода, варенье, мед. Да. Самый важный сегодня вопрос: можно ли на маску наносить, да? Кто скажет, можно на маску. Да. да. Даже нужно. Угу. Как пробы, и мы будем защищены более дол дольше. Как еще можно использовать? Да, Жанна. Ароматерапия очень широко используется в быту. Вот мы предлагаем вам такие варианты. Можно обогатить ваш шампунь эфирным маслом, добавить эфирное масло в косметический крем или маску для волос, на зубную пасту. Использовать для ароматизации чая. Для этого берем 100 грамм чая, наносим эфирное масло, 4 капли эфирного масла, которое вам нравится, на стенки банки. Засыпаем туда 100 грамм заварки и регулярно встряхиваем в течение 70 дней. Потом можете использовать. Также можно добавлять эфирное масло в кулинарию. Для этого можно капнуть эфирное масло в тесто, в творог, в салат. Причем здесь эфирное масло будет работать как натуральный консервант. Можно также обогатить эфирным маслом водку или красное вино. Используем при стирке эфирное масло. Добавляем в стиральную машину в отделение, где у вас ополаскиватель. А при помощи эфирного масла очень хорошо защищаться от насекомых. А сейчас это будет очень актуально, впереди летний сезон. Так что ароматерапия – это прекрасный мир. Изучайте его и пользуйтесь с удовольствием. Далее у нас какой слайд. Наши трансдермальные кремы. Они используются на воде. Есть такое понятие. Кремом мы наносим на влажное тело. Или на влажные руки берете небольшое количество крема эмульгируете, наносите на зону, на проблемную зону. Мультивитаминные напитки после открытия хранят в холодильнике, за исключением можжевелого сиропа. Шампуни мы разводим водой. Соотношение 1 к 5. И представьте, что вы покупаете один флакон, а получаете 5. Да, в наших шампунях 200 миллилитров, вот представьте, то есть mm -hmm. это будет равно одному литру шампуня, если вы его разведете водой. Yeah. А продукты, которые не запиваются водой, яблочный уксус, зеленый, да? релаксина, таблетки ПЦ-28, мы рассасываем. Следующий слайд. Да, mm -hmm. yeah, конечно. Проверочная mm -hmm. работа. Как пользоваться кремами. Самое важное, что здесь нужно запомнить, очень маленькое количество и влажные, влажными руками. Так, как хранить мультивитаминные напитки. Просто запомните, можжевеловый сироп мы раньше называли можжевеловый мед. А мед не обязательно хранить в холодильнике. Все остальные мультивитаминные напитки – это компоты только в холодильнике, за месяц выпить. Ну и нужно ли пить больше воды? но ну, Тут можно хором сказать, что, конечно же, нужно. Конечно же, нужно. Итак, мы сейчас с вами говорили о том, как э, пользоваться продукцией. Тут, как вы видите, не так много правил. Есть больше возможностей. Но для каждого человека, который берет клубную карту, дисконтную карту, конечно же, первой целью его – это... Э, Сэкономить, да, чтобы брать дешевле. Но есть еще варианты, как можно взять дешевле и даже бесплатно. А для этого нужно, ну, для первого случая регистрировать э, людей, своих знакомых или незнакомых. Что это значит? Это значит рассказать ему, как тебе это понравилось, и показать варианты, как он тоже может получить клубную карту. И как это сделать? Жанна это Итак, как мы можем помочь человеку ознакомиться с нашей продукцией, с нашей компанией? Для этого выбирается 5 любых продуктов по нашему прайс-листу. регистрационная форма, в которой человек указывает свое имя, фамилия, фамилию, адрес и номер спонсора. Здесь обязательно это нужно сделать. Указать номер спонсора. Далее заполняется заказ продукции. И вот разница между бланком заказа и прайс листа, прайс -листа у нас получает человек, который порекомендовал нашу компанию. Шестое наименование последующее. В наименование в нашей компании, в нашей продукции, человек покупает уже со скидкой 23%. У нас есть 4 варианта регистрации. Покажем слайд? Mm -hmm. Вот это важно очень. Если первая закупка при регистрации на сумму от 6 до 9 тысяч рублей, то человек получает подарки. Это маленькие кремы, которые можно и попробовать уже себя, абсолютно бесплатно, они не продаются, они уникальны в этом, в этом плане. И можно взять э, в командировку, в сумочку положить маме, дочке и так далее. Что же это такое? Да, существует несколько вариантов регистрации, закупки. Mm -hmm. Первый. Первый вариант у нас идет 110 франков. Второй вариант 90 франков и третий вариант 75 франков. А вот четвертый вариант. Я вариант... Скажу. четвертый, Я скажу. скажу. Так вот, на 110 франков у нас человек получает в подарок так, да, 6 маленьких кремов подарок. Вот здесь обозначено у нас на слайде какие именно. На 90 франков это эквивалент 7600 рублей. 4 крема в подарок и на 75 франков эквивалент сумма. 6400. 6400 человек получает два крема в подарок. Ну, удобные, экономичные. Надо сказать, что даже два крема в подарок ⁇ это чайное дерево и биоактив уже могут человека спасти, остановить какие-то проблемы, простуды или кожные проблемы и так далее. Но еще я вам расскажу самый бюджетный вариант. Он без подарков. Но при этом, выбирая самые недорогие наименования, то есть вы смотрите, знаете, как в меню смотришь не на то, когда у тебя не очень много денег, Господи, не дай бог, смотришь не на название самих блюд, а смотришь на цену. А потом уже после цены смотришь, что это такое такое за небольшие деньги, так и здесь. И выбирая самые недорогие наименования, от 2700 даже можно уже иметь клубную карту, если выбрать что-то, с удивлением смотрят, что эти продукты всегда будут нужны. Лимон и апельсин, антидепрессанты и так далее, простуды, сосудистые проблемы решают эти два изумительных масла они всегда у всех бывают, бальзам альпийских трав, дорожный такой вариант эфирных масел от простудных заболеваний, болей каких-то головные боли, суставные боли и прочее, ну и так далее. И ты имеешь в любом случае дисконтную карту со скидкой 23%. А теперь обратите внимание, человек выбрал на почти 10 тысяч себе наименований, получил клубную карту, получил подарки. И получил скидку 23%. И человек выбрал себе на 2700. Он не получил подарок, но скидка у него такая же, как будто бы он купил на большую сумму. Вот это очень-очень важный момент. То есть разница в сумме только в наших кремах, в наших подарочных кремах. Что такое клубная или дисконтная карта? Это пропуск для очень многих возможностей в компании. Можно покупать дешевле, это понятно, мы пришли за этим. Продавать и зарабатывать на разнице. Мы не имеем права по нашей цене дистрибьюторской продавать. Регистрировать и получать продукцию бесплатно, как только что вам рассказали. Работать с биопульсаром. Ну, конечно же, проходить э, вот эту процедуру тестирования и работать, и зарабатывать на биопульсаре. Нужно только немножко научиться. Получать от компании вознаграждение за общий оборот, за личный оборот. Ну и дальше много. Участвовать в лекциях, в семинарах, в вебинарах, на обучающей платформе и много-много еще другого. Это пропуск, конечно, для того, чтобы построить огромную структуру сбыта по всему миру. Потому что компания Vivasan располагает такой возможности. Где бы не купил человек в вашей структуре, если вы его подписали в Австралии, в Новой Зеландии, в Америке, в Англии, везде, в любой стране, это будет капать, как бы вот эти вот э, разницы вашей, ваши проценты от ваших, вашей структуры, то есть от вашей структуры сбыта именно вам. И вы это можете видеть на сайте в лидерском портале в прямом, в онлайн виде. Просто вот когда человек купил, тогда вы и это увидите. Что вы должны делать? Что мы делаем? Мы э, рассказываем о продукте и предлагаем человеку либо купить, либо зарегистрироваться, получить дисконтную карту. Все. Это два варианта, два предложения, которые выбирает человек. Если он не хочет дисконтную карту, но ну, нет, он, конечно, хочет дисконтную карту, и скидку он, конечно же, хочет всегда. Но там надо купить 5 наименований, он хочет одно. Да ради бога, все попрась листу. Кстати, чтобы получить дисконтную карту, тоже попрась листу, тоже по рыночной цене. Но пять наименований, а шестое уже пойдет со скидкой. Вот давайте сейчас прикинем, если продавать артишок, это тот продукт, который можно эм, и поможет, и можно вообще с младенческого возраста. Это уникальный продукт для желудочно-кишечного тракта, особенно для печени. Э, и если мы знаем, неважно, я просто взяла артишок. Вот это может быть бодрость на весь день, витамины или какие-то еще продукты. Ну вот, предположим, это будет два артишока. Почему я говорю два? Потому что если человек принял решение... Эм, как-то вот нежно обойтись со своим желудочно-кишечным трактом, то хорошо бы, чтобы это было два артишока последовательно, хотя бы раз в полгода. И это избавит от очень многих бед. Так вот, пришла, рассказала своей подружке об артишоке, о том, как стал чувствовать хорошо. Она, кстати, после двух артишоков ваших увидит, что изменилось еще и цвет лица. И ваша прибыль составит где-то 1200 рублей в один день. В месяц это составит с выходными 31 тысячу, плюс от компании еще полагаются всякие разные плюшки, это еще 9. Где-то 40 тысяч рублей. Я говорю только о двух артишоках. Умножьте их на что-то другое, и, да, прибавьте еще какие-то другие продукты, и у вас будет совершенно другая цена. Я говорю о быстрых деньгах для того, чтобы заработать сегодня и быстро. Мы говорим о том, нужно на сегодняшний день абсолютно всем. Если регистрировать, не хочу продавать, хочу просто показывать дисконтные карты. Хотя бы трех человек в месяц, мы это называем бизнес-группу, то можно получить продукцию на сумму от 8 до 12 тысяч рублей. Месяц И постепенно-постепенно наращивать свою структуру сбыта для того, чтобы потом иметь огромную структуру по всему миру. Потому что главной целью бизнесменов и настоящих лидеров является пассивный доход сколько это может быть ну как работать и какая структура будет вот 50 тысяч рублей в месяц как многие сейчас получают просто уже получают не зарабатывают а получают пассивный доход вот в этом есть главное отличие от зарабатывания во время пандемии это особенно стало интересно до миллиона и более рублей ежемесячно Годовой доход уже составит от 600 тысяч до 12 миллионов. Что для этого нужно? Конечно, вы бы хотели, наверное, все услышать, что для этого вообще просто внесла какую-то сумму и все, и сиди, и, и оно само пойдет. Нет, это не к нам. Для этого нужно время и, конечно же, работа. Но зато вам всегда поможет ваш спонсор, это самая главная родня в компании. У нас есть обучающая платформа, где выложено очень много уроков, и она бесплатная. Любая литература и бумажном, и цифровом формате, лекции, эфиры по понедельникам и четвергам, и не только. Сайты, интернет-магазиты, интернет-порталы, которые вы можете также найти. Поэтому приходите, конечно, это все очень и очень коротко. Если у вас есть вопросы, пишите, мы обязательно ответим на эти вопросы. Если сейчас в соцсетях кто-нибудь их видит, то можно ответить сейчас и сразу. Так. Я скинул все вопросы в чат. Хорошо. Итак, Итак. эхо, а ничего не понятно у Николая Васильевича. Мы не знаем, что. Так, хорошо. Вопросы пошли. Итак, тут бета, молоко, лучше смешать, можно смешать. Крем только после сыворотки, а сыворотку после тоника, все на чистую кожу. Ну да, если это касается, касается кремов для лица, да? Угу. Кстати, если это касается других лечебных кремов, то это важное замечание на чистую кожу. Ну, я так особо не вижу вопросов. Как угу. Хорошо. Но если есть вопросы и сомнения, пожалуйста, обращайтесь к вашим спонсорам, обращайтесь э, к тем людям, которые вас пригласили. Э, мы с удовольствием поможем и ответим. Кстати, можно подписаться просто так в компанию? Да вообще не вопрос, конечно, можно. Но если у вас будет спонсор, главный консультант в вашей жизни, вот здесь большое отличие. Просто подписаться под компанию где-то просто так, и где найти ответы на все вопросы, либо иметь собственного спонсора, собственного персонального менеджера, который будет спать, есть вместе с вами, отвечать на любые вопросы и иногда в любое время дня и ночи. Спасибо большое всем. Всего вам хорошего. Будьте здоровы, пишите нам и приходите. Когда-то мы приняли очень важное решение. Мы приняли решение подключиться к компании «Вивасан». Всего хорошего. Суцвет все отключаем, да?